Узаконена обязанность вакцинации лиц старше 60 лет и штраф в размере 100 евро. Обязательная вакцинация лиц старше 60 лет и наложение ежемесячного штрафа в размере 100 евро были признаны Государственным советом конституционными. Решение об обязательной вакцинации лиц старше 60 лет было объявлено законным, согласно решению Высшего государственного совета, Верховный суд Греции, подписанного председателем Государственного совета Дмитрисом Сколцунисом в последний день его пребывания в судебной системе, поскольку с 1 июля 2022 года он покидает должность в связи с выходом на пенсию. Решение принято большинством в один решающий голос и с одним совещательным голосом председателя на закрытом заседании Пленума Верховного Кассационного Суда, в ходе которого все четыре заявления об аннулировании, поданные судебными чиновниками, адвокатами, были отклонены в ТЧСКовое заявление от священника, учителя на пенсии, частных служащих и т.д. Таким образом, пленарное заседание Государственного совета постановило, в том числе, что мера обязательной вакцинации физических лиц старше 60 лет, установленная статьей 24 закона номер 4865-2021 года, которая специализируется на оспариваемых актах, представляет собой конституционно допустимое ограничение индивидуальных прав сторон поскольку основана на современных и обоснованных научно-эпидемиологических данных и направлена на служение интересам разгрузки системы здравоохранения и устранения риска занятия всех отделений интенсивной терапии. Суд постановил, что штраф в размере 100 евро в месяц, предусмотренный положением статьи 24 закона Н. 4865-2021, в принципе представляет собой разумный стимул для обязательной вакцинации лиц старше 60 лет, учитывая вышеупомянутые общественные интересы, тем более, что после приостановления действия статьи 24 на период с 15 апреля 2022 года по 30 сентября 2022 года в силу 29 статьи закона номер. 4917-2022 и g.p 20906-11.4.2022 министра здравоохранения, который был издан до обсуждения заявлений 6 мая 2022 года, общая сумма штрафа, ограниченная половиной месяцев января и апреля и месяцами февраля и марта 2022 года, не может превышать сумму в 300-300 евро.